Всем привет, с вами Ваван. Вы когда-то пробовали делать всякие приколюхи в командных блоках? Пытались ли вы делать карту или, быть может, до Я да. И сейчас я вам поведаю, с чего я начинал и к чему пришел. Надеюсь, данный формат вам зайдет, и я буду также делать видео такого жанра. Итак, начнем. Как только я познакомился с командными блоками, я был потрясен, с помощью них можно сделать все что угодно. Смотрел как люди делают механизмы в один командный блок и пытался их повторить. Начинал с простого, наступаешь на камень, получаешь прыгучесть, наступаешь на алмазный блок, ты умираешь. Это к примеру. Но я дошел до того, что начал делать крафт в дроппере, крафт на блоке, диалоги. Также я строил карты на прохождение, но дальше моего компьютера они не сунулись, как и остальные мои проекты. Либо мне не нравилось, либо я забивал на них большой болт. В общем, я только знакомился с этой индустрией. МОРСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ Обновление, в котором изменен водный мир. Но это для меня не самое главное. А главное, что добавили фантомы, э, То есть, э, <связывая> изменили 90% всех команд. Сначала я был в ярости, ибо согласитесь, изучали вы команды 1.8 и резко их изменили. Но я начал разбираться в них, и мне понравилось. Очень. Даже сейчас я считаю, что это лучшее, что делали Маджумбы. Если раньше приходилось писать 100-500 миллионов условий, то их все можно было закинуть в одну маленькую команду. Здесь я по-прежнему ничего не выпускал, ибо я хотел набраться опыта. Итак, переходим на эти версии. Разрабы добавляют каста модуль дату, что позволяло игрокам прикреплять 100-500 миллионов моделей к одному предмету без моду. Также в 1.15 добавили предикаты. Чудная вещь. Вещь, позволяющая запихнуть те же условия в файл формата JSON и не прописывать все в селектор. В общем, опять я пытался делать какие-то карты даже сюжетом. Он был такой захватывающий и непредсказуемый, были такие повороты. Но мне это все не нравилось. Я удалял и начинал заново. Затем я узнал, как можно сделать собственный крафт с NBT тегами, и первый мой датапак, который должен был быть, это Супер Незер Star. Там был новый крафт, состоящий из звезды Незера и Незер Слитка. Он должен был давать крутые эффекты, подсвечивать мобов на расстоянии 15 блоков и еще что-то, не помню. Но опять же, я удалил датапак. Затем я начал делать крутой датапак, добавляющий много новых предметов. Первую версию которого опубликовал 21 апреля 2020 года под названием Vanilla Plus Items. После первой версии я начал готовить Backfix версию с новыми предметами. Долго сидел, пыхтел над ними. Выпустил я обновление 6 мая 2020 года. В нем уже было более 50 предметов, даже со способностями и с текстурами. И это я вам скажу мое самое скачиваемое произведение. Ну ладно. Расскажу я вам о Максимке. Как это, не знаете кто это? Максимка это главный модератор у нас в Discord сервере, где у нас сидят и общаются лучшие подписчики, где вы можете первым узнать о новостях канала и моих проектов, а также многое другое. Переходи по ссылке, у тебя все будет ок. А также у Мак через сервер, переходите, он там делает тоже крутые вещи. Итак, познакомился я с ним в Discord сервере в конце марта-начало апреля где он показывал демонстрационное видео с его оружием. Я был поражен, ибо все выглядело очень круто. 12 мая 2020 года. Я выпускаю свою карту в жанре мультиплеерного шутера, Quake Champions. Ибо меня вдохновил Макси сделать какой-то шутер. Карта, честно говоря, не ахти. Совсем не ахти. Но в принципе, мы учимся на ошибках. И я собирался выпустить для нее обновление, где был выбор карт, выбор эффектов отстрел и модели пушек. Но я его так и не выпустил, ибо... впадлу. В мае выходит Valorant, и мы начинаем потихоньку подходить к тому, как я начал делать полноценное оружие. 20 числа мая. Это было круто стримы, где мне донатили, командные блоки, датапаки, функции, всякое такое прикольное. 22 мая. Я выпускаю первый отчет, где показал, что уже сделал. Также должны были быть классы, которые я брал наполовину с Valorant, а на половину с проекта Максимки по Rainbow Six Siege. Но я передумал делать Valorant, и мне пришла идея в голову. А что, если сделать Everface? И вот я начал делать модели оружия, прописывать код, все было отлично. В это же время я бурно начал общаться с Богданчиком, вторым разработчиком и моим другом. Именно он сделал гранаты на Вармайне, за что ему огромное спасибо. Итак, 31 мая. Я выложил ролик с геймплеем одного из режимов, гонка вооружений. Затем я сделал режим команда на команду, где ты выбирал оружие, а затем попадал на поле боя и начиналось мясо. Затем закладка бомбы с классами. Ну вот я бомбанул и перестал поддерживать проект, хотя там должно было быть тоны контента. Но вот, 18 июня, я начал делать оружие с руками. Да-да, с руками. Написал код и вышел первый демонстрационный ролик. Проект должен был называться Ничёрджин Сайсент Сторм, но опять же до релиза не дошел из-за откровенно фигового кода. Но опять же, учимся на ошибках. Я о нем не рассказал, ибо считаю его слишком провальным. И вот я решил делать CSGO в Майнкрафт. 17 июля выходит первый ролик. В этом проекте я использовал новую систему патронов. Записывание их в предмет, а не в игрока, что позволило выбрасывать оружие. 25 июля. Я показываю подписчикам систему закупки прямиком из Counter-Strike. 21 августа. Лобби. Лобби в инвентаре. Правда, взял идею у Максимки и продолжаю их брать. Максимка, извини. 22 августа. Настройки игры, позволяющие полностью изменить геймплей. Открыть или закрыть точку, закладки, время раунда, количество раундов, денежный лимит и так далее. 26 августа. Мое мой уезд в образовательную организацию. Я нахожусь не дома и не выпускаю видео и обновления, но приезжаю в ноябре. За это время Богдан сделал выбор скинов и кейсов, за что я ему очень сильно благодарен. Я же переделал систему перезарядки, отдачи, оружия, сделал систему хитбоксов, добавил броню, гранаты из вармайн и так далее. В общем список огромный, и вот я опять уезжаю, а затем, как ни странно, опять приезжаю в начале декабря. Ну вот, поиграв на своем контрмайн, я обнаружил, что он ужасен. Поэтому я сейчас его переписываю и пытаюсь добиться какой-то играбельности. Хотя я сказал своим подписчикам discord Server, что я его закрываю. А, итак, 16 декабря выходит мой датапак Items Plus на версию 1.17, добавляющий три типа новых инструментов и три типа яблок. При этом есть перевод на английский и русский, есть достижения. Не знаю, буду ли я обновлять данный датапак, но все равно вы можете предложить свои идеи в моем дискорд сервере и комментариях. Также я начал делать и так называемый Warzone, PUBG в Майнкрафте, И тут мне с кодом помогает все так же Богдан, за что я опять же ему благодарен. Здесь же мы сделали оружие с лимитированным количеством патронов. Сделали прострелы, зависящие от патрона, прицеливания, разброса, дачу, всякое такое. Сделали кастомизацию оружия, самолет и еще что-то. Но пока я намерен переписать код CounterMine, дабы подписчикам было на чем поиграть. Итак, я вам поведал о своей трансформации в дата-пакинге. Я надеюсь, вам ролик понравился. Если он вам действительно понравился, то советую вам подписаться на канал и поставить лайк. С вами был Банан, всем удачи, всем пока.